Здравствуйте. Это надо было начать хорошо поставленным дикторским голосом. Встреча комиссии Центрального комитета Коммунистической партии и Совета министров БССР с общественностью прошла, по сообщениям прессы, в атмосфере невиданного плюрализма и вызвала настоящий ажиотаж. Задолго до ее начала возле Дворца культуры Белсов Белсовпрофа начали собираться люди. Нет на сцене привычного президиума, зато есть впервые обнародуемые карты радиационного загрязнения районов республики. Не только на сцене, но и в портере установлены микрофоны. Подходи, спрашивай, возражай. Этот репортаж обнародовало несколько республиканских газет сразу. Надо ли повторять, с какой жадностью все это время вчитывались мы в газетные строки, с каким волнением осматривались кадры кинохроники, надеясь получить ответы на вопросы, которые множились и росли после аварий, как снежный ком. Они бы дорожили умы и сердца, накаляли и без того горячую атмосферу вокруг Чернобыля. Чтобы снять ее, прояснить ситуацию, и была организована 2 февраля публичная встреча с общественностью. И все бы хорошо, если бы речь шла не о 2 февраля 1989 года. Читаешь и думаешь, то, что у вас здесь за пространственно временная воронка, Зайцы. Вы, у вас Чернобыль заново взорвался или вы вдруг вспомнили про ту самую аварию 1986 -го года спустя почти три года. Что вообще происходит? Власти скрывают? Ну, можно сказать, конечно, что власти скрывают, но это будет не совсем правда. Потому что, например, в 1986 году было переселено из загрязненных территорий в менее загрязненные или в незагрязненные 25 тысяч человек. Для них было построено почти 10 тысяч квартир усадебного типа. этот домик на две квартиры. Там 150 или 160 тысяч человек начали получать доплаты, выплаты и пособия в связи с проживанием на загрязненной территории. Можно, конечно, спорить о том, достаточно ли было этого. но это как минимум нельзя скрыть. То есть, Натя Петро, 30% прибавки чернобыльских, только ц, никому не говори, а это у нас тайн. Кстати, забавный факт. Я сам с удивлением узнал, что до 1986 -го года водоснабжение города Гомеля, второй по величине город Беларуси, осуществлялось из реки Сож, либо ну, из каких-то открытых этих деревенских колодцев. И только когда петух клюнул, и все поняли, что сейчас в этот сош выпадет что-то странное, все резко подорвались и буквально за 1986 год в Гомеле сделали закрытый нормальный центральный водопровод, питаемый из артезианских источников. То есть, не было бы счастья, да несчастья помогло. Вот, кстати говоря, и Михаил Сергеевич Горбачев тоже говорит нам о том, что никто ничего не скрывал. Это из его воспоминаний отрывок. Чернобыль стал жесткой проверкой также и гласности, демократии и открытости. Были отправлены телеграммы руководителям соседних и других государств с исчерпывающей на тот момент информацией. 6 и 9 мая в Москве Щербина члены комиссии провели пресс-конференцию. В середине мая представители прессы, в том числе зарубежные, посетили Украину, получили возможность убедиться, вымерли Киев, погибли ли тысячи людей, как сообщалось средствами массовой информации Запада. В Женеву была направлена делегация во главе с академиком Легасов. Предоставленные там доклады произвели впечатление уровнем квалификации, четкостью, откровенностью. Тут, конечно, мы должны иметь в виду, что мы сейчас читаем мемуары человека, который, например, на Новый год поздравлял не только советский народ, но и американский. Наш чудик считался политиком совершенно планетарного масштаба, ему было тесно в СССР, поэтому его откровенность вовне сильно превышала его откровенную откровенность внутрь страны, скажем так. А внутри страны граждане ощущали, что им чего-то не договаривают, что вроде как эта информация не запрещена, но про нее крайне редко пишут. Если мы посмотрим, например, советскую прессу, там 86 87 -го годов, то на самом деле упоминаний о Чернобыле действительно мало. Можно найти в интернете ролики тогдашнего телевидения, но их тоже не то, чтобы очень много. То есть, проблему, скажем так, замалчивая. Но возникает вопрос, кто ее замалчивал. Советская власть даже уже в 86 году, не говоря про 8 и 9 была уже недостаточно монолитно, чтобы монолитно что-то замалчивать. И, кстати говоря, на этот вопрос нет однозначного ответа. Существует такая местная легенда о том, что впервые о масштабах воздействия Чернобыля на Беларусь во весь голос заговорил белорусский писатель Олеся Адамович. Мы про Адамовича, я думаю, в ближайшее время будем делать ролик с товарищами из Краснобая. Это весьма интересный персонаж. Интересен он тем, что это, наверное, самый небелорусский писатель из всех белорусских писателей. Ему тоже было тесно внутри БССР. Он хотел быть как минимум советского масштаба писателем, а лучше общемирового. И он целенаправленно протаптывал себе карьерную дорожку в Москву. И, в общем-то, уже к 86 1986 -го, году он ее, в общем-то, протоптал. Он был вхож в круги. Вот этой вот московской столичной оттепельной интеллигенции, на поддержку которой в политике перестройки и опирался в значительной степени Горбачев. Поэтому, да, если, а, обращаю, если бы кто-то хотел донести правду про Чернобыль до Горбачева, то следовало бы обращаться к Кадамовичу. В его пересказе, в его рассказе, как бы эта история, описанная им в статье «Чернобыль и власть», звучит приблизительно так. Вскоре после Чернобыля к нему обратились представители белорусской интеллигенции и даже ученые с предложением возвысить свой голос и донести -таки до Горбачева все, что нужно. В Москву поехала какая-то там это письмо, так сказать, и голос был услышан. Пришел ответ про то, что вы напишите развернутый текст, что вас не устраивает, что вы предлагаете и готовьтесь к связи в Крем. Текст был написан и как бы в своей рациональной части. Он имел несколько ну, вполне здравых тезисов, что утверждала Домович в письме к Горбачеву. Масштабы влияния Чернобыля, масштабы заражения в Беларуси преуменьшаются местной властью. То ли по причине глупости, то ли по причине, что они просто боятся, что получат по шапке, что они немножко упустили ситуацию, но они вам, Михаил Сергеевич, не договаривают, все сильно хуже. Второе, это то, что в Беларуси категорически не хватает Оборудование и специалистов, дегиметров и так далее, чтобы просто понять, что и где у нас выпало. Потому что на весну 1986 -го года и даже лето, что и где выпало, действительно не до конца ясно. Пришлите, пожалуйста, еще. И третий тезис о том, что есть опасность заражения дополнительного граждан через продукты, питание зараженное, которое тоже недооценивается местной властью. То ли потому, что они дураки, то ли потому, что придется уничтожить слишком много продуктов, не войдем в план и так далее. Ну, в общем, короче, опасность есть, приезжайте, помогайте. Ну, а дальше у Адамовича включился большой водопад слов на Горбачевском наречии. Примерно такой. Дорогой Михаил Сергеевич, это не просто станция взорвалась, но и весь тот комплекс безответственности, недисциплинированности, бюрократизма, с, которой, с которым вы вместе с партией и народом начали борьбу. Кстати говоря, возможно, то, что Адамович, вхоже в круги отципенной интеллигенции, так хорошо говорил на Горбачевском наречии, и подействовало на то, что это обращение было принято, Горбачев вам где-то тряс, и такие отправил комиссию. До. Того, что Чернобыль – это новые куропаты, где большевики хотят уничтожать белорусскую нацию и уничтожают, наша интеллигенция тогда еще не додумалась на тот момент. Но она додумалась до того, что это новое 22 июня, когда враг неожиданно напал и настало время принимать быстрые решения, импровизировать, а вокруг только выжившие после сталинских чисток бизнес-инициативные идиоты. Прямо хочется добавить во главе с кровавым пурем в Кремле, но в этот раз нам повезло и без инициативных идиотов в Кремле возглавляет не кровавый упырь, а белый и пушистый Михаил Сергеевич, который хочет как лучше, хочет всем хорошо, но его усилия вязнут, вязнут в этом болоте. Еще как бы домой. Адамович... еще. Рассказывал о том, что когда он только собирался писать письмо Горбачеву, местные номенклатурщики прослышали про это, и эти обкомычи зазвали его в гости и начали его убеждать не раскрывать правду, всю Горбачеву. Аргумент достаточно интересный, я его сейчас тоже процитирую. Товарищ Суленьков сказал, были мы у товарища Ружкова, там докладывали украинцы, полтора часа жаловались и просили помощи, а наш Ковалев за 10 минут отчитался. И тогда сказали, вот, учитесь украинцы, у белорусов. То есть, все вот так вот просто, ну или Адамович из 6 часов, когда его убеждали, запомнил только эту фразу. А, но, по крайней мере, он его пересказывал дальше долгие годы. Сложно сказать. Была ли, было ли все описанное Адамовичем большой тайной для Горбачева? Но нас сейчас интересует другое. Впервые вот был озвучен тезис кто виноват, и тезис получался такой. Местная власть однозначно скрывает правду. Они прячут голову в песок по каким-то своим соображениям, но это все исходит от них. А центр, он хороший, белый и пушистый. Он наоборот стремится, но из этих наших болотистых зыбий просто сигналы не доходят. У нас здесь тотальный заговор молчания, организованный местной номенклатурой. С чем-то из-за домовических трактовок в принципе можно согласиться. Вот показуха там, это наш бич. Да, действительно, аэропортовщина. Радиация быстрая, чиновники медленные. Фраза как бы замечательная. Но так ли однозначно все в этой трактовке, кто виноват? И в этой трактовке на самом деле не так все однозначно. В 1989 году... После вот этой 2 февраля, этого, так сказать, вскрытия всех фрункулов публичного, произошло еще одно яркое событие, связанное именно с чернобыльской проблематикой. А именно летняя сессия Верховного Совета, вот этого номенклатурного коммунистического совета 89 -го года, которая началась и проходила в каком-то совершенно дико революционном духе. Тогдашний так скажем, вице-премьер белорусского правительства и по совместительству глава комиссии по ликвидации последствий всего вот этого, Владимир Евтух, вот прямо зашел первой своей речью крайне радикально. Серьезно затрудняло нашу работу позднее рассекречивание многих данных, связанных с последствиями аварии, несмотря на неоднократное обращение республики по этому вопросу с настоятельной просьбой в союзный орган. Комиссия ЦК СМ создана в прошлом году. Я был назначен председателем этой комиссии. С тем, чтобы снять этот вопрос, комиссия взяла всю полноту ответственности на себя. Сегодня я готов отвечать перед всеми, кто меня спросит. И мы, начиная с июля прошлого года, просто взяли и рассекретили в республике у себя не ожидая, пока мы получим официальное разрешение. Я понимал, на что уйду. Я понимаю, что меня можно за это привлекать к ответственности. Но я понимал и другое. Что если бы мы этого не сделали, то мы бы не внесли ту разрядку в накал, который действительно был в это время. Опаньки. А тут у нас оказывается, что всю правду от народа... Скрывал центр. Лично Горбачев, в котором строил стройчил Депеши. А настоящими-то правдорубами были Белорусская ЦК, белорусское правительство и Белорусский Верховный Совет, которые вот просто ждали, ждали, терпели, терпели. Терпели, терпели, вот не вы, не вытерпели как давай правду матку резать. Кому верить в такой ситуации? А верить в такой ситуации, как обычно, нельзя никому. И я вам сейчас, так сказать, добавлю еще один элемент в этот, так сказать, наш пазл. Верховный совет 11-го созыва, который вот сейчас у нас голосит как потерпевший, был избран в 85 году, когда перестроечные ветры еще не начали так уж сильно дуть. Да, там было несколько человек, не знаю, 2-3-5, которые потом войдут в оппозицию БНФ, либо будут близки к оппозиции БНФ, но... До да вот этой самой революционной летней сессии 1989 -го года, все остальные сессии, начиная с 1985, проходили в такой атмосфере, что там натурально дохли мухи. Есть стенограммы в нашей националке, я, собственно, их просматривал, про них и рассказываю. Они там годами обсуждали очень важные проблемы, интересные теплоздачи типа, стеклобоя республикой. Ну, надой, конечно, в районах, как мы любим. Слово «Чернобыль» в 1986 году нашими правдорубами было произнесено, по-моему, один раз, случайно абсолютно, Оно просто слово проскочило. В 87-м там раза два или три, в 88-м, вот такая уже зимняя сессия под Новый год, возникла небольшая дискуссия среди уважаемых депутатов по поводу того, кто же открыл Горбачеву всю правду. Была версия, что Адамович, но и оппонировали и говорили, что на самом деле наш товарищ Слеников, а нифига не ваш Адамович. И вот оно проходит в такой атмосфере, и в летом 89-го разверты и все как с цепи сорвались. С чем это связано? Мне кажется, это, наверное, как-то связано с тем, что к зиме 89 -го года у замечательного и белого, и пушистого центра и Горбачева наконец наконец созрела мысль. Неплохо бы сделать общесоюзную программу ликвидации последствий аварийной Чернобыльской АЭС. Потому что Советский Союз устроен так, что основные деньги, они в центре находятся. А вот это по периферии, как бы это, ну, так по мелочь. Неплохо бы такую вот большую программу, чтобы всем навалиться и во всех республиках сразу, и все было здорово. Причем, как бы сама идея была именно такая, что пускай украинские и белорусские товарищи скажут все, что им надо для полного счастья. Мы, конечно, все не дадим, но как бы посмотрим и, возможно, многое сможем удовлетворить. То есть должен был именно быть запрос снизу. И вот в этот момент у всех этих засунувших язык в одно место годами так сидевших, у них внезапно открылись глаза, рты, они посмотрели вокруг себя, увидели ядерный постапокалипсис и выяснилось, что у каждого в округе ну Хиросима и Нагасаки. И даже если вы депутат не в Гомельской или Могилевской области, а в какой-нибудь там Гронинской, то можно трясти с водками Минздрава. Там наверняка упали какие-то показатели. И кричать про то, что ну, очевидно же, что это связано, если не прямо, то косвенно. И вообще, чернобыльцы понаехали, все наши санатории заняли. И, в общем, короче, нужно строить санатории десятками. Вложение капитальные на миллиарды. Было даже очень экзотическое предложение вывозить белорусов в Казахстан целыми колхозами. Почему в Казахстан, не знаю, могу пофантазировать, там есть Байконур, а дальше можно автостопом по галактике, раз уж центр сказал ни в чем себе не отказывать. Странность вот этого фонтана, правда, внезапного, мне кажется, резала глаза э, даже и самим депутатам. Вот, например, Нил Гелевич, будущий оппозиционер, э, сказал по этому поводу замечательную фразу. «Я только добавлю к этому, что и всем нам, депутатам, должно быть немножко стыдно. Могли бы мы в наших сессиях давно поднять этот вопрос». Так что я бы сказал, что мы тут с этой правдой имеем такую вот классическую элитную, околовластную возню, когда все хотят сказать правду. И все в глубине души правдорубы. Но ее надо сказать, когда это будет хорошо и полезно для карьерки. А вот пока это может быть плохо для карьерки, то лучше скажет что-нибудь другое, мы такие будем сидеть и три года все вместе замечательно молчать. Но, наверное, в данном случае белорусский народ, возможно, один из немногих случаев в истории должен был быть доволен своими депутатами. Вот они этот центр там порвали просто на тряпки и попросили всего для республики, что можно попросить. Есть только одна проблема, собственно, эту программу допиливали до 190-го года, до нового года фактически в республике, потом ее отдали в центр и обрабатывали напильником уже там. А, собственно, как вы знаете, дальше начался коллапс, развал, и, в общем, Советский Союз прекратил существование. Да, как бы из хорошего успели в 91-м году, в 90-91-м переселить еще 50 тысяч человек на менее зараженные территории. Ну, а в остальном, как бы, можно начинать придумывать новую программу, как бы, исходя из жизни в незалежной державе сильно меньшего размера, сильно меньшим бюджетом. И от запросов 1989 -го года по итогу осталась только вот эта вся правда о Чернобыле, которую озвучили в этот раз уже не Адамович, а вот эти кондовые местные номенклатурщики, попытавшись присвоить от себе немножко честь раскрытия правды. Но, как мы понимаем, правды много не бывает. В 1989 году образуется БНФ летом, насколько я помню, а возле него образуется как дочерняя структура фонд детям Чернобыля, и они, конечно же, понимают, что всю эту вот эту правду, которая уже тут фонтанирует из всех щелей, можно использовать в качестве как бы тарана и против местной номенклатуры, которая, как все знают, уже скрывала, и против Горбачевского центра, который, как выяснилось, тоже скрывал. А... К осени. В 1989 -го года наша Адамович дозревает до креативной идеи чернобыльского Нюрнберга. И речь уже идет не о том, чтобы найти правду, а о том, чтобы найти и покарать всех тех, кто скрывал правду. То есть этот Нюрнберг должен судить и садить тех, кто по мнению Адамовича чего-то там недораскрыл. Это на самом деле довольно интересная тема, потому что ну, даже не потому, что эти номенклатурщики сами на сессии вот активно признали, что мы вообще ни уха не рыло, не понимали, что происходит. Нас к этому не готовили. Никаких инструкций не было. Наука, а вот они собираются и не могут сделать нам четкую, как говорят сейчас, дорожную карту, что вот это обязательно в первую очередь, это обязательно во вторую, это может подождать, это вот все в ругане, как бы по ходу дела решалось. Дело еще и в том, какую правду скрывали. Что такое хотел сказать Адамович, чему его, чего ему не дали сказать? А сейчас у нас есть опубликованные тома Адамовича, как бы, в том числе там опубликованы выдержки из его дневников, 86-го-87 годов. И мы можем представить, что бы сказал Адамович, ну, судя по его дневникам, если бы его выпустили на телевидении. А сказал он бы примерно следующее. Говорил бы, люди вымрут на могилевщине, кто вернется туда новые – нет, 10% всей республики. Ядерный, ядерный спит, будет убит весь иммунитет. Армянская, Сленинградская, козладуя из Болгария, Химич-Дзжинск, Куйбышев, Чемкент, фосфорный завод, 300 километров метров мертвая зона, Легасов предсказывает эти катастрофы. Если не принять меры, а их не принимают. Я не знаю, как вы, а мне вот не кажется, что если бы цирку с конями и номенклатурой добавили на телевидении, например, уважаемого человека, который так зажигательно разбрасывает свою истерию по аудитории. Мне кажется, что в Могилеве могли начаться погромы после такого. И может быть, номенклатурщики подумали, что им хватит одного Чернобыля без погрома в Могилеве. Я их, в общем-то могу понять. А, ну, а в девяностом году БНФ провел людей в парламент. И весь этот чернобыльский Нюрберг и зарегательная охота на ведьм, она уже приняла эпический размах с трансляциями в прямом эфире. Наша интеллигенция, она вот сохранила и вынесла из 30-х годов этот вот пафос про мало их повесить на сухой осине. А, но мы поговорим об этом в другой раз. На самом деле, как бы этот выпуск получился своеобразным, наверное, синглом к серии «Перестройки в БССР» про 89 год. Я пока ее готовил, чернобыльская тема так разрослась с отсылками там, в тот год в этот, что я решил это сделать как бы отдельным выпуском. Но остальной 89 тоже готовится, я думаю, в обозримом будущем появится, и там еще осталось немало интересного. Так что подписки, лайки, все такое, и до новых встреч.